Игровая индустрия не стоит на месте и развивается. И пока одни тратят годы на создание своих игр, проводят скрупулезные исследования для создания глубоких проектов, создают интересных персонажей и придумывают сюжет, чтобы удивить нас, другие идут дорогой дьявола. Они создают платный контент в играх, за которые мы уже заплатили, режут игру на части и продают нам ее по кускам. Или... Делают игры просийские. Но сначала небольшая реклама. Заходите на мою группу ВКонтактики, в которой сейчас всего 89 человек, блядь. Серьезно, братва, подписывайтесь, так вы не пропустите новое видео. Кроме того, у нас здесь есть совершенно замечательные мимасы от подписчиков. Конечно же, анонсы стримов, творчество подписчиков и многое-многое другое. На самом деле, ничего там больше нету, но надеюсь, что будет. Братва, очень вас там жду. Пожалуйста, давайте поможем мне развиваться. Ссылочка в описании. Ребят, серьезно, вы же не думали, что здесь будет какая-то платная реклама. Кому нахуй надо мне платить, чтобы рекламиться? он? Всем респект, братва, с вами Радио 102. 20 гигабайт, это будет очень необычное видео и для начала небольшая предыстория. В самом начале своей карьеры на Ютубе, если конечно это можно так назвать, я сделал видосик по одной игрушке, которая называлась Evil. Она была отвратительная, я ее разнес в щепки, но на мое внимание именно сиськами. Да, в этой игре были сиськи. А потом я увидел количество просмотров этого видео и вы знаете, о чем это говорит, о том, что на сиськи есть спрос и это очень плохо. Сейчас я вам объясню, почему. На примере игры, которой так стыдно за саму себя, что у нее даже нету в главном меню ее собственного названия, эта игра. Называется Bloody Boops или Кровавые Сиськи, и да, я даже не смог найти лого этой сраной игры, чтобы разместить его здесь за разработчиков. Поэтому вот вам убогая картинка из интернета, игра, конечно, сама у чуть более чем полностью. и Я вам сейчас объясню почему. Начинаем с создания персонажа, оно просто поражает воображение, цвет кожи, лицо, размер груди, конечно же, но при этом мы не можем выбрать мужика, как будто мужиков с сиськами не бывает. Выбор подходящий размер груди, и я понял, что даже физику сиси к физику того, ради чего создавалась эта игра. Они не смогли осуществить Нормально, ну но что это за убожество сраное? На деле нам оказалось доступно несколько вариантов причесок, неестественные цвета кожи, пара купальников и выбор цвета. Полное дерьмо. Единственное, что мне показалось забавным, это возможность выбрать маски, а конкретно вот эту вот маску, пакет на башке. Игра создавалась, как мне кажется, с упором на сетевую игру, но, конечно же, в такой ублогой игре нету никакого онлайна, поэтому мы, ребята, с вами будем пробовать одиночную. А теперь дружно похлопаем загрузочному экрану сиськами. Эти авации для вас, дорогие разработчики, и вашей скутной фантазии. Подожди, Артем, ты бы попробовал сам что-нибудь сделать своими руками. Хотя бы нарисовать вот такие сиськи. Ты же даже самую простую игру на коленке не слепишь, а услышишь слово код. Ты, скорее всего, подумаешь о Call of Duty. Только и можешь что-то критиковать, сидя на жопе, пиля сомнительный контент на твоем никому не нужном канале. Идите нахер с такой хуйней. Как обычный пользователь, я тоже могу оценивать игры, особенно если халтуры не прикрыта. А тут ее очень легко заметить, несмотря на то, что нас пытаются отвлечь буферами. Но вернемся к игре. Что же у нас тут за интересная цель? Найди четыре мы и помогаю на них, чтобы открыть портал домой. Но береги всех, у кого нет сисик, блять, Ну, конечно, сисик. Кстати говоря, освещение в игре так себе даже при славу ты сиски не рассмотришь как следует. Кроме того, в игре есть одна особенность, на которую надо не смотреть, а слушать. Да ничего, ничего. Давай, давай, найди моего Писидона. Он где-то тут, я его чую. Все правильно, братва, здесь есть комментатор, который мочит остроты на уровне передачи Аншлаг. Зачем он здесь, я не знаю. Но нам придется смириться и с этим. Кстати говоря, графика в игре не самая худшая ее часть. Несмотря на убогую анимацию, хреновое освещение и скудную детализацию, она оставляет не такое плохое впечатление, как все остальные составляющие игры. Ну куда ж ты бастиком то Там же стекла битые. Это пиздец. Короче, все, что нам нужно делать, это носиться по ебному лабиринту и искать вот такие вот алтари в виде пенисов. Если мы найдем четыре штуки, как я понимаю, у нас откроется выход из лабиринта и мы сможем свалить. Сама локация представляет из себя нечто наподобие замка сада мазахиста, который наконец ушел на пенсию. Есть некая система туннелей, понятная только какому-то больному разуму ее создавшему. В лабиринте не просматривается никакой логики, все выглядит абсолютно одинаково и вам сложно понять, ходите ли вы по кругу или. Бегаете там, где еще не были. Разработчики пишут, что это процедурная генерация. Я бы назвал это убогий и скучный кау. Кстати говоря, в игре есть камера от первого лица. Сначала подумал, нахрена она там нужна. Но потом я понял, чтобы смотреть на сиськи перед смертью. То, когда враги тебя атакуют, у тебя жопа в крови пачкается. Это же просто охуенно. Ребята, лучше этого ничего нету. О, великий песюдон, мне нужно отмыть мои сиськи и жопу от крови. Надеюсь, это еще возможно, в отличие от репутации разработчиков. Напоследок скажу про искусственный интеллект в игре. Он чрезвычайно туп, как и те люди, которые думают, что это хорошая игра. Заметить вас он может только с очень близкого расстояния. Если он все-таки заметил, он начнет гнаться за вами до ближайшего угла, за который вы повернете. Но при этом игра остается довольно-таки сложное, а все потому, что управление в игре отвратительное. Левел-дизайн убог, и рано или поздно вы просто упретесь в препятствии, из-за которого погибнете. Смерть такая же достойная, как и сама игра. Остается надеяться, что за все мои слова разработчики не найдут меня где-нибудь в подворотне, не отпиздят как следует. Хотя что-то мне подсказывает, что они прекрасно сами знают, что они состряпали. Какой хороший человек будет в этой игре? Действительно, какой адекватный человек будет вот в это играть? Оно никому не надо, разработчики прекрасно это понимают. И как доказательство того, что они считают игроков дебилами, при запуске они показывают нам схему управления, с которой знаком каждый, кто хоть раз играл в игры. При этом видно эту схему управления всего пару секунд. Поэтому вы все равно ничего не успеете понять. И тут я начал вспоминать, что уже где-то видел нечто подобное. Да, именно в той самой пресловутой игре Evil. Той, другой игре просийский. Тогда я это назвал одним из плюсов игры, но на самом деле... Это зашифрованное предупреждение. О том, что игра говно. Это, кстати, не все сходства. Посмотрите на цену. <музыка> Блять, ладно, хорошо, на Владибу сейчас скидка, поэтому не так эпично получилось, но все-таки у них одинаковая цена. 79 рублей. Цифра дьявола. Так, ладно, все, я заебался эти картинки ставить, поэтому буду заканчивать. Итак, что мы имеем? В игре нету почти никакого контента. Именно поэтому мне пришлось так изъебываться в этом видео, оставлять музычку и мемчики и прочую развлекуху. Ведь сама игра не может нам предложить абсолютно ничего. Это чистая спекуляция на сиськах, в названии, в превью игры, в самой игре. Разработчики рассчитывали развести игроков как лохов. И вы думаете, что у них это не получилось? Игру купило около 27 тысяч человек. Допустим, половина купили ее со скидкой за полбакса, а вторая половина за полную цену, ведь она такая низкая, всего 1 бакс. Да и сиськи вроде имеются. В итоге мы получаем 13 с половиной тысяч помножить на полбакса, плюс просто 13 с половиной тысяч, минус 10% комиссии стима, 18 тысяч 5 баксов. Именно столько получили разработчики за этот кусок дерьма. На самом деле я хуевый ищет того, так что за цифры не ручаюсь. Но ведь даже тысячи заработанных баксов за эту игру будет много. Должны быть убытки, неудачи, разорения, развод и алкоголизм. Кстати, только что я узнал, что разработчик это один человек. Молодец, чувак, лихо ты всех объебал. Я удаляю это дерьмо со своего компьютера, а после того, как смонтирую это видео, перекину все данные с этого жесткого диска, чтобы сжать его в пяти нахуй. Дорогие друзья, если вы досмотрели это видео до конца, я еще раз предупреждаю вас. Будьте бдительны, не ведитесь на разводы разработчиков, будь то лутбоксы, Миллионы DLC или Сиськи, это даже не настоящие Сиськи, блядь. Поделитесь этим видео с друзьями, чтобы предупредить их, их еще можно спасти. Все, я устал. С вами был Мародер 120 гигабайт. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, я заебался с монтажом. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Всем, кто подписан, респект жесткий и до встречи в следующих видео. Йоу!